Всем привет! С вами Наталья Дурнева. В этом видео я вам хочу показать, как на страничке ВКонтакте установить себе фотостатус. То есть, как вы видите, вот здесь фотографии. Бывает, что просто разные фотографии какие-то в перемешку. Либо же вот такой вариант, что вообще пусто. Для этого что мы делаем? В поисковой строке контакта мы прописываем фотостатусы. Вот, буквально две буквы я написала, уже выдалось у нас приложение. Нажимаем, запускаем приложение. Вот, различные картинки, всякие разные. Здесь можно выбрать что угодно, можно полистать. Тематики очень разнообразные и много очень прикольных. Ну, допустим, вот такой. И нажимаем «Установить себе фото статус». Теперь проверим. Идем на свою страничку обратно. Наш фотостатус уже установлен. Сейчас я вам покажу еще второй вариант, как установить фотостатус не из предложенных, а который хотите вы. Для этого мы заходим в наше приложение «Фотостатусы». Выбираем «Создать фотостатус». Убираем с своего компьютера. Загружаем заранее готовую картинку. Картинка загрузилась. И теперь делаем коррекцию того, что вы хотите видеть в своем фотостатусе. И нажимаем установить фотостатус себе на страничку». Уже все. Вот он наш фотостатус. Как вы видите, ни в первом, ни во втором вариантах нет абсолютно ничего сложного. На этом все. Подписывайся на мой канал. Ставь лайки, и я буду радовать вас каждый день новыми фишками.